Друзья, 8 сентября в Петербурге сработало умное голосование. Нам удалось нанести поражение Единой России. Партия власти лишилась больше трети мест в муниципалитетах. Сотни независимых кандидатов стали депутатами, несмотря на все козни власти. Но Ядросовская мунициплесень озверела от страха, от страха потери власти, от страха наказания за все предыдущие грехи. Сейчас, в эти минуты, в самых разных частях города они продолжают так называемый подсчет голосов, продолжают попытки фальсификации выборов, чтобы отнять нашу победу, которую мы достигли 8 сентября. Друзья, надо не только уметь побеждать, но и уметь защищать Победы. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто участвовал в лунном голосовании, кто шел на выборы, кто наблюдал на выборах и видел весь тот беспредел, который творился и продолжает твориться в Петербурге. 17 сентября во вторник в 19 часов на площади у финляндского вокзала состоится митинг против фальсификаций и политических репрессий. Я очень прошу вас принять в нем участие. Важно проявить солидарность, важно уметь защищать победу, важно дать отпор тем, кто не хочет признать выбор петербуржцев.